Здравствуйте, вы смотрите Амперметр, и сегодня я продолжу рассказ о Тревел Чарджере от компании Auto Enterprise. Впрочем, не только о нем. Напомню, что сей девайс был разработан для тех владельцев электромобилей, чьи машины не умеют быстро заряжаться от сети переменного тока. Ну, в смысле, объем батареи большой, а мощность встроенного ректифаера никакая. Ректифайер, выпрямитель, устройство на борту электромобиля, преобразующее переменный ток от внешней сети в постоянный для зарядки аккумулятора. Особенно неприятно владельца, если машина его может забирать от сети считанные киловатты. То есть, зарядится-то она, в конце концов, зарядится вот только времени это займет очень много. Вот в этом случае на помощь приходит Travel Charger от компании Auto Enterprise. Подключив его к сети переменного тока, машину можно заряжать постоянным током, то есть быстро. Про две существующие модели такого Travel Charger я уже рассказывал, а это еще одна вариация на ту же тему. Давным-давно, когда компания Auto Enterprise пыталась наладить сотрудничество с китайцами Ситек, вместе со стационарными зарядными станциями была приобретена и переносная зарядка. Как и стационара от CTEC она не отличалась надежностью. Да что там надежностью? Работоспособностью. Поэтому долгое время служила исключительно в виде выставочного образца. На ней даже адрес сайта старый. Но теперь другое дело. Вся ситековская начинка была извлечена, а ее место заняли совсем другие детали: силовые рыли, автоматика защиты, контроллер и модем. А под ними силовой модуль мощностью 20 кВт. От старой зарядки остался только сам корпус и дисплей. Теперь владелец такого устройства может заряжать свой электромобиль от сети переменного тока гораздо быстрее, чем с помощью оригинального заводского зарядного приспособления Тот же Jaguar iPace зарядится полностью не за 12 часов, но максимум за 4 Удобство использования добавляет эргономичная рукоятка и колесики Все вышесказанное – это только завязка сюжета. Главным героем сегодня будет гораздо более компактный девайс, без которого Travel Charger не очень-то и тревел. Если в доме или гараже организовать трехфазную сеть переменного тока не так уж и сложно, то где брать 380 вольт при путешествиях? Быстрых зарядок постоянного тока у нас в стране не так уж и много. Зато гораздо больше сеть зарядок переменного тока Type-1 или Type-2. Вот только как к ним подключиться. Именно на этот случай инженеры автоэнтерпрайз придумали вот такую хитрую штуковину. Кар-эмулятор, который подключается между зарядной станцией, вот с этой стороны, и Travel чарджером вот с этой. К сожалению, без такой приспособок подключиться к зарядке переменного тока не выйдет. На коннекторе зарядной станции, пока он не подключен к автомобилю, нет напряжения. Сображение безопасности. При наличии кар-эмулятора все совершенно по-другому. Подключая его к разъему зарядной станции, и зарядная станция видит вот эту штуку как автомобиль. И, соответственно, готовы выдавать напряжение. Ну, а Travel Charger, будучи подключенный к аккумулятору, видит его просто как розетку на 220 или 380 вольт. Как это получается, не расскажу. Потому что начинка к – ноу-хау компании Auto Enterprise. Да, это и не важно. Главное, что он работает со всеми зарядными станциями переменного тока, имеющими разъем тип 2 или тип 1. Кстати, тип 2 предпочтительнее. У него все-таки мощность побольше. Пользоваться им достаточно просто. Ну, вот с этой стороны мы подключаем наш Travel Charger. К разъему, напоминающему известный вам Type 2, подключаем Type 2 от зарядной станции. На дисплее появляется запрос на авторизацию. Авторизуемся удобным для вас способом, то ли через RFID-метку, то ли через приложение, и все, зарядка пошла. Для того, чтобы ее остановить, есть специальная кнопочка, нажав на которую, мы разрываем связь со станцией, отключаемся, и все безопасно, безболезненно и, главное, быстро. Кстати, вот эта версия кармулятора на 64 А есть более компактная на 32 Выбирать вам. В общем, штука крайне полезная. Для покупателей travel чарджера так вообще must-have. Интересуют подробности? Как всегда, по телефону или на нашем сайте.